Привет. Получать электрический ток можно, используя не только разность потенциалов металлов, но и газов. Источник тока, который мы покажем в этом видео, называется газовый аккумулятор. Еще в х от такого газового аккумулятора нашим советским инженером Поповым был заведен мотор грузового автомобиля. По размерам этот аккумулятор был втрое больше своего кислотного собрать. Итак, давайте соберем. Простейший газовый аккумулятор и посмотрим, что это. Итак, для сборки простейшего газового аккумулятора нам понадобится следующее: это любой пластиковый стаканчик, в крышке которого мы заранее проделали такие отверстия под провода. Желательно его замотать изолентой, чтобы он не пропускал солнечный свет. В данном аккумуляторе имеет место быть очень быстрый саморазряд. Любой свет увеличивает самой разряд в несколько раз. В качестве сепаратора любая ткань и два угольных электрода от старых батарей, к которым мы заранее уже примотали провода ну и заклеили, чтобы они у нас не подвергались коррозии. Ну и раствор поваренной соли и воды. Так, поместим сепаратор в центр нашего стаканчика и заполним обе секции стаканчика древесным углем. Лучше использовать активированный уголь. Итак, заполним обе секции раствором соленой воды. Уголь начинает набухать, используя угольный электрод немножко уплотним находящийся внутри уголь и теперь поместим оба электрода таким образом в секции нашего угля теперь выведем провода наружу заряжать такой элемент следует напряжением четыре с половиной вольта один такой элемент теоретически должен выдавать 2 и 2 вольта там где у нас плюс в секции угля будет накапливаться хлор а там где минус будет выделяться водород и накапливаться уже в этой секции. И через сепаратор эти два газа будут выдавать разность потенциалов. Выведем провода наружу через отверстие. Самый оптимальный вариант заряжать такой аккумулятор от USB. Но в нашем случае мы его подсоединим к 6 кислотному аккумулятору. И аккумулятор у нас всего лишь стоит на зарядке около минуты посмотрим что мы имеем на данном этапе зарядки если продолжать заряжать таким напряжением его дольше то у нас попросту выкипит весь электролит ну, наш раствор соленой воды так посмотрим на 6 вольтовой лампочки как зарядился наш аккумулятор для сравнения возьмем новую китайскую батарейку вот так горит лампочка от новой китайской батарейки так давайте посмотрим характеристики нашего аккумулятора я поставил тестер на 20 вольт вот почти 2 вольт теперь подключим нашу лампочку к нашему самопальному аккумулятору получение емкости 1 ампер час требуется примерно 70 грамм угля подписывайтесь на канал ставьте лайк пока